Всем привет, меня зовут Илья, я родом из Барановичи и я активист анархического движения Беларуси. Я неоднократно подвергался репрессиям, как и до 20-го и после 20-го года. После выборов в Беларуси я четыре раза сидел на сутках, неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Судили меня, естественно, как и всех судили. И благодаря ребятам из Очка э, я получал очень много поддержки. Э, мне передавали передачки, э, нанимали адвокатов, за что я им безумно благодарен. Э, но сейчас ребята нуждаются э, в финансах для того, чтобы продолжать э, свою деятельность, которая заключается в том, чтобы поддерживать анархистов в заключении, которых на данный момент э, больше 30 человек. Поэтому я бы хотел вас попросить поддержать ребят и дать им возможность продолжать помогать людям. Ну и, наверное, все. Спасибо вам вообще всем.